Доброго времени суток, уважаемые подписчики, гости канала, те люди, которые интересуют заработок в интернете. С вами Галина Ладыко. Многих интересует вопрос, обязательно ли приглашать в компанию Cash App. Что я могу сказать вам по данному вопросу? В проекте можно принимать разные варианты участия, как активное, так и пассивное. При пассивном вы будете стоять в очереди, никого не приглашая, вам закрывают очередь и вы получаете свою выплату. При активном вы приглашаете людей, свои партнеры и получаете намного больше и чаще, а теперь конкретнее. Вы действительно можете никого не приглашать и зажидать свои выплаты, но если вы приглашаете, вы намного больше увеличите свой доход в проекте, но и значительно быстрее увеличите прохождение своей очереди, увеличите свои доходы. А за счет чего идет быстрое прохождение? За счет того, что пригласив себе партнеров, вы становитесь участником рейтингового обгона. А что такое рейтинг? А рейтинг – это количество Лично вами приглашенных партнеров. Исходя из этого, каждый участник, используя рейтинговый обгон, может продвигаться вперед на неограниченное количество позиций, не дожидаясь заполнения очереди. Для этого важно, чтобы рейтинг был на две единицы больше, чем у партнера, который находится выше вас, то есть впереди. И участник «Б» быстрее продвигает себя в получении выплаты. После обгона рейтинговый счетчик обнуляется. И главное, рейтинг начисляется только за лично приглашенных партнеров. И только тогда, когда ваши партнеры находятся в одной очереди с вами. Начисляется еще, Начисляют еще, кроме этого, когда ваш партнер получит выплату и станет к вам в очередь. Вы получите плюс один к рейтингу. При закрытии цикла рейтинг обнуляется. Второе преимущество, а самое главное, что вы получаете. За закрытие цикла рефералом первого уровня получаете 100% от стоимости ступени любой ступени. За закрытие цикла рефералом второго уровня 50% от стоимости ступени. Что вы еще получаете, кроме этого, если приглашаете реферальный за партнера 10%, за партнера независимо на какой ступени. С 50 долларов получаем 5, с 200 долларов получаем 20, с 1000 долларов получаем 100 долларов. А еще кроме этого... Рассмотрим на примере ступени бизнес вход 200 долларов. За лично приглашенных двоих вы получаете 1200 долларов. Без приглашений 800 долларов. Скажите, разве это не мотивирует приглашать проект действительно качественный, проверенный временем, работы с 2012 года? В проекте есть квалификация ⁇ пригласить два человека ⁇ но она не обязательно решать вам сколько вы желаете получать, и как постоянно, и как много. Кроме этого, в проекте разрешено создавать несколько своих аккаунтов на ту же самую почту, но изменяя при этом логины. Разве это не интересно? Я думаю, что можно сделать вывод, приглашать вам или не приглашать. С вами была Галина Лапика. До новых встреч! подписывайтесь на канал ссылка реферальная будет указана под роликам. До новых встреч!